Добрый день, уважаемые коллеги, все, кто присутствует в зале, и те коллеги, которые подключены онлайн. Спасибо большое организаторам конференции за возможность участвовать сегодня в этой сессии. И, конечно же, очень интересный был представлен экскурс, исторический, да, и представлены современные виды лечения меланомы. Но, как вы видите, у нас появилось много опций лекарственного лечения, и нам теперь есть из чего выбирать. И давайте попробуем разобраться, как же выбрать алгоритм выбора лечения метастатической меланомы. Как сегодня уже упоминалось, у нас появилось несколько опций лечения. Это блок, извините, это блок, блок комбинированной терапии, блок иммунотерапии. И между этими двумя блоками да, затесался вот третий такой Единственный вариант лечения – это комбинированное лечение, это таргетная иммунотерапия. Что интересного в этом слайде? Да, мы можем сразу увидеть, у кого же большая выживаемость. Да, самая большая общая выживаемость у пациентов на комбинированной иммунотерапии, неволомаб с конечно, выбивается из... Всех остальных режимов 72,1 месяц медиана общей выживаемости недостижимая при других опциях лечения. Но при этом, если посмотреть на выживаемость без прогрессирования, то абсолютный лидер это тройная комбинация иммунотаргетной терапии, вимирофенипка, бимитинип и атазальзумаб. Но и когда же что мы выбираем? Когда у нас пациент, с, брав не мутированной меланомой, у нас есть выбор, по сути, между комбинированным режимом э, иммунотерапии, да, эпилюмаб с неволумабом, либо моноиммунотерапия в разных ее видах – неволумаб, пембральзумаб или пролгалимаб. И кто же пациент, которому лучше всего назначить комбинированную иммунотерапию? Я вот представлю несколько профилей да, из разных клинических исследований. Исследование EBC, где сравнивалось комбинированный режим иммунотерапии против моноиммунотерапии у пациентов с метастазами в головной мозг. Мы видим, что пациенты на эпилюмабе с неволумабом имеют больший бенефит против моноиммунотерапии. Пациенты с мутацией в гене-брав, исследование ЧекМАЙД 067, абсолютно больший бенефит, 16% у пациентов, получающих комбинированный режим против моноиммунотерапии. Пациенты с ПДЛ отрицательным статусом также имеют некоторые преимущества от назначения комбинированного режима, в то время как на нижнем графике мы видим, что практически нет никакого э, улучшения э, выживаемости без прогрессирования у пациентов с ПДЛ-позитивным э, статусом. Пациенты с меланомой слизистой также имеют наибольший эффект от назначения э, комбинированного режима иммунотерапии. Пациенты с высокими уровнем ЛДГ также получают наибольший эффект от назначения неволумаба с эпилемумабом. Пациент должен быть, конечно же, без висцерального криза, потому что все таки это иммунотерапия, и мы понимаем, что иммунотерапия, ей нужно время для того, чтобы начать работать. Ну и как небольшое резюме, какой же идеальный профиль пациента для моноиммунотерапии? Да, это хороший Соматический статус пациента без вестерального криза, без метастазов, ЦНС. BRAF отрицательный, PDL позитивный и нормальный уровень ЛДГ. Это идеальный кандидат для моноиммунотерапии. Когда у нас появляются пациенты с BRAF мутацией, это больше половины наших пациентов, то у нас появляется уже больший выбор. Да, это либо таргетная терапия, может быть с иммунным компонентом, либо иммунотерапия. Когда происходит прогрессирование заболевания, ну все происходит стандартно, мы меняем одно на другое, смотря что выбрали в начале. Но если мы вспомним, да, мой предыдущий, да, э, предыдущий слайд, то мы понимаем, что если брав мутированный пациент, то нам скорее всего приходится выбирать между таргетной терапии и в идеале бы выбирать между комбинированной иммунотерапией э, нивелумабом, сипилумабом, так как пациент с брав мутацией э, на иммунотерапии имеет больший эффект именно от комбинированного. Режима, и на самом деле было большое исследование. Я подробно на нем останавливаться не буду, но все задались вопросом, что же лучше назначить первой линии: комбинированную иммунотерапию или таргетную терапию. И исследование DreamSec исследование, которое имело кроссовер, то есть пациенты, которые получали таргетную терапию на старте, в последующем были переведены в группу комбинированной иммунотерапии. И вторая группа была наоборот, когда получали таргетную терапию, в последующем могли получить иммунную терапию. И окончательная точка исследования, первичная точка исследования была общая выживаемость к двум годам наблюдения. Мы видим, что на 20% выше общая выживаемость у пациентов, которые получили комбинированную иммунотерапию. Но посмотрите на этот график. Мы видим, что примерно к 8 месяцам у нас есть перекрест этих линий. То есть в первые месяцы лечения по общей выживаемости, практически 20% пациентов, которые начинают свое лечение с иммунной терапии, да, с комбинированной иммунной терапии, к сожалению, погибают, так и не получив зачастую таргетную терапию во второй линии. И Это большая проблема. Назначив самое эффективное на сегодняшний день лечение, мы потеряли 20% пациентов. С чем это может быть связано? Вот Надо попытаться выбрать все-таки. Прогностические факторы, да? как выбрать то или иное лечение пациенту. И сегодня мы обладаем э, такими вот благоприятными и неблагоприятными факторами. И давайте попробуем их разобрать. Конечно, это уровень ЛДГ. Высокий уровень ЛДГ – это всегда неблагоприятные факторы. Мы это видим в разных исследованиях, будь то с комбинированной иммунотерапией, будь то с монотерапией, будь то с таргетной терапией. По тип мутации БРАФ. Да, мы знаем, что при таргетной терапии мутация BRAF V600 работает лучше, чем другие редкие мутации, там, например, как BRAF V600K. Статус и да, Хороший соматический статус и 0 намного лучше, чем и 1 и выше. Количество сайтов с метастазирования тоже из одного исследования в другое перетекает. Если у нас большее количество, чем один-два органа или больше трех органов, то это всегда неблагоприятный фактор прогноза. Поражение печени в иммунотерапии, в таргетной терапии – это тоже неблагоприятный прогноз. Сумма наибольших диаметров очагов, метастазы в головной мозг и, конечно, разные биологические маркеры, педель-экспрессия, мутационная нагрузка, инфильтрация CD8, сигнатура интерферона. Еще немаловажный фактор – это скорость прогрессии опухоли. Было исследование, где было показано, что если до начала иммунотерапии наибольший очаг в течение месяца увеличивался больше, чем на 3,9 мм всего лишь, то, то это значимо влияло на на общую выживаемость. Это был фактор негативного прогноза. То есть вроде совсем немножко увеличивается опухоль, но при этом это был фактор крайне неблагоприятного прогноза. Вы видите, как расходятся кривые. И какой же пациент не вызывает сомнения у нас для назначения таргетной терапии в первой линии? Это брав мутированный пациент с высокими уровнем ЛДГ, выше двух верхних границ нормы, с большой опухолевой нагрузкой, с симптомным поражением, с большим количеством сайтов метастазирования, с наличием симптомных метастазов в головной мозге. И, конечно же, если мы видим, что пациент прогрессирует очень быстро, у него появляются метастазы, каждый день там новое такое, тоже мы видим в нашей реальной практике, то, конечно, такие пациенты необходимо, необходимо назначить комбинированную таргетную терапию и, может быть, назначить даже тройную терапию. И э, на ЭСМО был в 2019 году, вот представлен такой слайд, он мне очень нравится. Э, задайте себе вопрос, если у вас мутированный пациент, э, и вы хотите назначить ему иммунотерапию в первой линии, безопасно ли это для него? И вы видите два ПЭТ-КТ справа и слева да то есть понятно что и там и там четвертая стадия но если на правом на правом мы видим четвертую стадию с малым объемом опухолевой массы то слева мы видим абсолютно диссеминированного больного и если ваш ответ да и назначение иммунотерапии безопасно то мы смело можем назначать иммунотерапию в первую линию с чем это связано посмотрите на частоту объективных ответов прогрессирование на фоне на фоне назначения той или иной терапии. Прогрессирование на э, вимрофенибиском бимтинибом или доборофенибистромтинибом всего у 7% пациентов. То есть 90% пациентов, более 90% пациентов при назначении таргетной терапии, э, мы контролируем их заболевания. При этом назначая моноиммунотерапию. Больше трети пациентов, к сожалению, прогрессируют сразу же. Они оказываются просто рефрактерными к иммунотерапии. Когда у нас объемное поражение метастатическое, к сожалению, у нас нет времени ждать ответа. Пациенты с метастазами в головной мозг. Мы сегодня это уже обсудили, что, конечно, комбинированный режим лучше, но комбинированный режим лучше только у бессимптомных пациентов. И э, очень хорошие результаты у бессимптомных пациентов. При этом посмотрите, что творится с симптомными пациентами. Крайне низкая частота ответов. Только 3 из 18 пациентов получили какой-то ответ. И выживаемость без прогрессирования. Если у пациентов с бессимптомными метастазами в головной мозг к 36 месяцам, составляет больше 50%, то, к сожалению, выживаемость без прогрессирования у пациентов с симптомными метастазами всего 28%, то есть в два практически раза меньше. Когда мы говорим о таргетной терапии, было исследование с доброфенибом и термитенибом и пациентами с метастазами в головной мозг. Им назначали в разных когортах будь то симптомами, будь то бессимптомами, таргетную терапию. И у симптомных пациентов мы видим хороший довольно эффект от назначения таргетной терапии. Но, к сожалению, медиана длительности ответа крайне низка, всего 4,5 месяца. Но частота объективных ответов 65%, что довольно здорово. И что же нам хочется? Конечно, нам хочется получить довольно быстрый да, и Частый ответ как на таргетной терапии, но при этом пролонгировать его как на иммунотерапии. И ученые задались этим вопросом и попытались соединить таргетную терапию с иммунотерапией, получив длительный и стойкий ответ, но при этом достигая его довольно быстро, как на таргетной терапии. И сегодня уже об этом говорили. Исследование INSPIRE-150, исследование третьей фазы, в котором мы тоже принимали участие. Тройная терапия, это вимрофенип и кабиметенип. И что интересно, вы видите, здесь был 28-дневный период вводный, когда всем пациентам назначалась только таргетная терапия, а в последующем присоединялась иммунотерапия третьим компонентом. И в чем же заключалась вообще гипотеза этого исследования? На самом деле назначение таргетной терапии влияет на микроокружение опухоли, увеличивается cd 8 инфильтрация Т-лимфоцитов, и тем самым иммунной терапии, которая добавлялась на 28-й день и позже, она оказывала более эффективное лечение, и тем самым мы получили позитивное исследование. И что у нас, какие данные этого исследования сегодня представлены? Были достигнуты увеличения медианной выживаемости до прогрессирования практически в полтора раза. Мы видим 15 месяцев медианной выживаемости без прогрессирования. А если мы возьмем благоприятную группу пациентов с мутацией BRAF v 600 e это самая популярная такая, самая частая встречаемая мутация в гене BRAF то выживаемость без прогрессирования составляет 16,2 месяца. Добавление атозализумаба также приводит к удлинению ответа практически в два раза 12 месяцев на двойной таргетной терапии против 21 месяца на тройной таргетной иммунотерапии. При этом частота ответов не увеличивается, то есть мы достигаем частоту ответов равную в обеих подгруппах, что в таргетной терапии, что в иммунной группе. То есть, судя по всему, гипотеза работает и удлиняется. Удлиняется время без прогрессирования и общая выживаемость за счет именно иммунного компонента. Он не дает большей частоты ответов. Большую частоту ответов дает, конечно, таргетная терапия. И второй срез базы данных нам показывает, что увеличивается и общая выживаемость на 9% в общей подгруппе. А если взять благоприятную подгруппу с мутацией в гене БРФ в 600 то увеличение происходит примерно на 12%. Процентов. По безопасности. На самом деле, все мы знаем, что веморофениб с кабиметинибом имеет довольно выраженную сильную кожную токсичность, но здесь кожная токсичность СИП была даже меньше в группе с И, Связано, я думаю, это с тем, что, конечно, дозировка у нас веморофениба меньше в тройной комбинации. И э, было, на самом деле, еще несколько исследований. Исследования э, из доброфенибом с трометенибом, комбиай и кейноут 0.22, где также исследовались эти гипотезы, но, к сожалению, эти исследования оказались негативными, и э, они не получили своего регистрационного одобрения. Но надо признать, что только в исследовании INSPIRE был вот этот вводный период. Во всех других исследованиях назначалась сразу же тройная комбинация, когда назначалась и таргетная терапия, и иммунотерапия на старте. Но если посмотреть данные АСКО 2022 года, то там был представлен мета-анализ эффективности исследований второй и третьих фаз всех тройных иммунотаргетных комбинаций. И мы видим, что везде да, увеличение достоверное снижение и риска выживаемости беспрогрессивно на 23%, и риска общей выживаемости на 21% в пользу тройных комбинаций. То есть тройные комбинации работают. И надо сказать, что у нас в рекомендациях прописано несколько тройных комбинациях, в рекомендациях русском. И а, еще интересное исследование. Исследование а, а, у пациентов с метастазами в головной мозг, но именно симптомных метастазов в головной мозг. Исследование Трикотель, где назначалась тройная комбинация вимрофениб, и отезолизумаб. И мы видим очень хорошую частоту объективных ответов. Она в целом сопоставима с тем, что мы видели с доброфинибом и терметинибом, но медиана длительности ответа практически в 2,5 раза больше, чем у доброфениба с терметиниба. 4,5 месяцев против 10 и 2 месяцев. Ну и как небольшое резюме, да, пациенты с наличием BRAF-мутации получают максимальное да, увеличение и максимальную пользу от назначения комбинированного режима неволумаба с эпилемумабом в первой линии. Но 20% пациентов могут и проиграть от такой тактики лечения. И кто эти пациенты? Это пациенты с наличием симптомного поражения головного мозга, с большим объемом опухолевого процесса, ну и пациенты с... Так называемой холодной опухоли, которым нужна активация на старте. И такие пациенты, наверное, получат максимальный эффект от иммунотаргетной терапии. Ну и плюс пациенты, у которых идет выбор между моноиммунотерапией и комбинированной терапией, таргетной иммунотерапией. Наверное, лучше выбирать тройную терапию против мона иммунотерапии. Ну и профиль пациента в первой линии – это такой личный выбор терапии. Кому мы назначим моноиммунотерапию того или иного варианта – неволумап, пембролизумап, пролголемап? Это, конечно же, брав негативные пациенты с сохранным довольно статусом, с PDL-позитивной зачастую, с нормальным уровнем ЛДГ. Комбинированная иммунотерапия – это пациенты, Брав, точно с брав мутацией, но при этом с хорошим статусом, без вестерального криза, с бессимптомным поражением ЦНС, ПДЛ негативные и с высоким уровнем ЛДГ. И кому бы я назначил тройную комбинацию либо таргетную терапию? Это, конечно, большие, большая опухолевая нагрузка, это симптомное поражение CNS, это ПДЛ негативные и больные, пациенты с высоким уровнем ЛДГ и пациенты, у которых мы видим очень быстрое прогрессирование и быстрый дебют их заболевания. Но две линии хорошо, хотелось бы побольше, хотелось бы 3, 4, 5, может быть, еще больше. И что мы можем предложить нашим пациентам? Ну, химиотерапия во второй линии, к сожалению, не оказывает практически никакого влияния. Мы знаем, что эти зачастую назначение химиотерапии во второй последующих линиях – это из назначения лечения до первого обследования, которое показывает дальнейшее прогрессирование заболевания. И мы видим, что данные даже анализа Назначение химиотерапии после иммунотерапии ну, не показывает никакого улучшения. Это составляет медиану выживаемости без с 2,5 месяца. Но у нас есть несколько опций ретритментов и речелленджов. Да? Напомню, что такое ретритмент и что такое речеллендж. Ретритмент – это повторное назначение того же класса препаратов при прогрессировании после завершения адювантного лечения. В то время как речеллендж – это повторный вызов, да? то есть повторное назначение препарата, когда у нас был эффект на лечении, но, к сожалению, у пациента наступила прогрессия, пациент получил вторую, там, третью линию, и мы пробуем вернуться опять к тому, что было ранее. Учитывая, что у нас на сегодняшний день всего две опции, ну, приходится вертеться и таким образом. Что же назначить, если у нас пациент получал антипедиадин-терапию в одеванте или при метастатике, и у которого случилась резистентность, но при этом у него, например, нет БРАВ-мутации или есть БРАВ-мутация, но ингибиторы БРАВ и МЕК уже были использованы. Назначение ипилимумаба в монорежиме, либо комбинированный режим ипилимумаба с неволумабом – показывает увеличение выживаемости без прогрессирования практически двукратное увеличение общей выживаемости, если мы назначаем комбинацию невилумаба с эпилемабом против монотерапии эпилюмумабом. И на самом деле в нашей практике такие пациенты есть. При прогрессировании на адювантном лечении либо при прогрессировании на монотерапии у них иногда зачастую прекрасно работает комбинированный режим иммунотерапии. Речь о ленштаргетной терапии. Все мы, наверное, пробовали такой метод лечения и показывают очень хорошую частоту ответов и медианно выживаемость без прогрессирования более полгода. Это в третью и последующую линию терапии. Что интересно, что если мы поменяем один ингибитор BRAF-СМЕК на другую комбинацию, то у нас эффект побольше, да, и длительность ответа выше практически на 4 месяца. Это небольшое исследование, но при этом, мне кажется, оно интересное. То есть если пациент в одеванте получал доброфеним с трамитинибом, то при прогрессировании и при попытке речелленджа мы можем вернуться к ингибиторов БРАВ и МЕГ, но другого поколения. Тем более теперь у нас появляется уже больший выбор ингибиторов BRAV и МЕГ. Ну и как такой итог, да, если у нас пациент спрогрессировал, Второй раз, да, что мы можем ему дать? Речеллендж да, ингибиторов брав и МЕК, речеллендж ингибиторов контрольных точек, да, назначение каких-то новых комбинаций, к сожалению, не все они зарегистрированы пока в нашей стране, клинические исследования, ну или попробовать комбинированное лечение тройной комбинации, то есть, по сути, такой двойной речеллендж ингибиторов BRAV, МЕК и антипедили-1 терапии. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Здесь небольшая информация по тройной комбинации, которую в целом мы можем использовать и, наведя QR-код, посмотреть информацию по тройным комбинациям.